Всем привет, дорогие друзья. С вами Альферно. Давно не виделись. За время моего отсутствия много чего произошло. И я не говорю про пандемию коронавирус и карантин. Сейчас попробую описать все вкратце. Думаю, все знакомы с таким жизненным этапом, когда ты не знаешь, к чему стремиться, какая у тебя цель и что тебе делать. Творческий кризис, так сказать. В это время я по несколько раз за день садился записывать, монтировать, но не мог себя заставить выложить видео. Ибо качество было не очень, а я хочу выкладывать что-то интересное. Но сейчас я перешагнул через тебя. И все это благодаря вам. Спасибо. На самом деле, я был в шоке, когда посмотрел статистику одного из роликов, а именно топ-7 аниме с прекрасным сюжетом. Там было столько приятных комментариев. Я понял, вам реально зашли топы с аниме. И вот спустя три месяца я снова записываю подобный ролик. И поэтому всем приятного просмотра. И первое аниме, открывающее наш топ, это «Сад изящных слов». «Сад изящных слов» — это короткометражный фильм длительностью в 46 минут, выпущенный студией студии Comics Wave Films в 2013 году. В основе сюжета лежит оригинальный сценарий, написанный великим и ужасным Макото Сенкаем, который, помимо прочего, выступил в роли режиссера, графического дизайнера, редактора и директора по фотографиям. В общем, думаю всем очевидно, какой объем работы выполняет этот человек при работе над очевидным произведением. Фильм выиграл несколько наград и получил довольно теплый прием в рядах зрителей, критиков. Впоследствии по мотивам фильма была выпущена манга. Фильм поведает вам историю школьника Такао Акизуки, которая обладает сильной любовью к дождям. Как только с утра за окном слышится дождь, так сразу Такео хватает зонтик и отправляется на прогулку под звук падающих на землю капель. Пусть даже ради этого ему и приходится прогуливать школу. Однажды во время одной из таких прогулок он направился в городской парк, где в тихой беседке встретил молодую и одинокую женщину, а именно Юкари Юкина, которая также обладает несколько странными привычками. Она прогуливает работу в разгар работы дня и питается исключительно пивом с шоколадом. С этого самого дня они каждый раз во время дождя приходили в одну и ту же удаленную беседку и вели тихие беседы, и сами не заметили, как очень сильно полюбили подобное нехитрое времяпрепровождение и привыкли друг к другу. Это душевная история про то, как два совершенно разных человека смогли стать друг другу близкими и послужили источником сил и вдохновения. А на девятом месте располагается атака титанов. Человечество пало, земля больше не принадлежит людям. Вот уже сто лет выжившие вынуждены влачить свое существование за тремя рядами гигантских каменных стен, защищающих их от угрозы. Враг у людей просто чудовищен. Однажды появились на земле огромные титаны и начали пожирать всех, кто под руку попадается. И прогресс сменился упадком. Технологии остались на уровне 19 века. Самым сильным оружием человечества являются пушки, которые мало чем помогут в битве с подобным врагом. Хотели бы пожить там? Не, я бы не хотел, а вот героям вторжения гигантов выбирать не приходится. Ты либо сражаешься, либо идешь на закуску Титаном. На самом деле аниме «Вторжение Титанов» было выпущено в 2013 году студией Production IG и состоит из нескольких сезонов. Аниме не совсем обычное. Главной целью этого аниме было поднятие продаж манги. Результат превзошел все ожидания. Никто не ожидал от аниме огромного успеха. По известности с «Атакой Титанов» в 2013 году не мог соревноваться никто. Благодаря аниме компания, выпускающая мангу, наконец-то смогла увеличить свою прибыль впервые за много лет. Судя по всему, не всем понравился этот успех. На одном популярном забугорном ресурсе, Атаку Титанов по результатам народного голосования признали самым переоцененным аниме в истории. И, если честно, мне это совсем непонятно. Да, в вторжении Титанов есть ряд недостатков, но и хороших черт в этом аниме предостаточно. На самом деле, критиковать Атаку Титанов почти так же модно, как критиковать САУ. Но люди не замечают чего-то интересного и удивительного в этом аниме, но все же я его советую многим, так что смотрите, а мы переходим к следующему месту. А на восьмом месте располагается One Punch Man. Как ни удивительно, но он все-таки входит в этот топ. One Punchment снят по мотивам веб-манги от автора с псевдонимом One. Веб-манга начала выходить еще в 2009 году и приобрела невероятную популярность. В 2012 году было выпущено переиздание веб-манги с лучшей рисовкой. И, наконец, осенью 2015 года студия Madhouse выпустила аниме-адаптацию. Мэтхаус просто идеально выбрали время запуска аниме. Конкурентов у Unpatchment той осенью не было, и поэтому сериал охватил большую часть зрительской аудитории. А теперь к сюжету. Добро пожаловать в мир. Этот мир очень похожий на наш с вами. Живет в этом мире самый обычный лысый человек по имени Сайтама. 25 лет от роду. Ну как обычный? Есть у него одно необычное хобби. В свободное время он борется со злом, выполняя будничные обязанности супергероя. Пути упорных тренировок в течение трех лет Сайтама достиг нечеловеческой силы, благодаря которой он и в состоянии победить любого врага одним ударом. Врагов в этом мире много. Нападение на мирное население со стороны всяческих монстров это обычное дело. Даже классификацию таким нападением вели, знаете ли. Тигрины, дьявольские, драконии, божественные. Но нашлись храбрецы, готовые дать отпор злу. Герои объединились в ассоциацию героев и встали на защиту этого мира. Чем выше твоя сила, тем выше ты по рангу ассоциации, а значит, что славы и фанатов у тебя будет больше. Всего 4 ранга C, B, A и S Причем в высшем ранге S Находится всего лишь 17 героев Внимание, экстренное включение. Если вас интересуют ключи к играм по низким ценам, переходите в мой магазин, ссылка на него в описании. Все ключи к играм проходят очень качественный отбор, а также имеют стопроцентную гарантию в случае их неработоспособности. Так что переходите, смотрите, выбирайте, покупайте. Все, не отвлекаю больше вас. Вот и седьмое место нашего топа предпочтения яда и форме голоса. Это полнометражный фильм длительности в 130 минут, выпущенный студией Kyoto Animation осенью 2016 года. В основу сценария легла популярная манга за авторством Ешито Омы, продажи которой по состоянию на 2016 год составляли свыше 3 миллионов экземпляров. В качестве режиссера выступала Наоко Ямада, ранее приложившая руки к таким известным творениям студии Kyoto Animation, как и он Фониум, исчезновение Харуки Судзими и многими другими. Адаптация сценария занималась Рейка Йошида, приложившая руки к Бакуману, Кеону и магазинчику Дамака. Дизайнером персонажей стал Футоши Нишия, приложивший Руки, Кейону и йока тебе не уйти. В общем, команда для создания аниме набралась опытная. Аниме поведает вам историю Сьюи Исиды, уверенного в себе ученика начальной школы, лидера и хулигана. Однажды в его класс была переведена глухая девочка, Сёка Нишемия, которая общалась с одноклассниками посредством тетрадки и с трудом могла разговаривать, в результате чего стала объектом насмешек и травли, во главе которой стоял Сьюи с друзьями. Он рвал ее тетрадь, выбрасывал слуховые аппараты, писал гадости на доске, а порой делал доходила и до драк. В конце концов, Сёка перевелась в другую школу, а ответственность за издевательство над ней возложили целиком и полностью на Сёю, который в свою очередь стал объектом травли своих бывших друзей. Шли годы, Сёя замкнулся в себе и перестал общаться с окружающими, скрывшими лица за огромными синими крестами. Но в один день он понял, что пришло время расплатиться с долгами прошлого и что-то поменять вот мы и добрались до шестого места и шестое место присаждается судьба ночь схватки клинков бесконечный край в 2015 году вышло много достойных аниме большинство которых я смотрел ангонгами то есть по мере выхода новых серий но был один сериал просмотр которого я постоянно откладывал день за днем несмотря на то что я уже давно хотел познакомиться с его вселенной и вот наконец мне удалось выделить пару-тройку вечеров под просмотр великой битвы за святой грааль поэтому я представляю Вашему вниманию шестое место. Fade State Night Unlimited Blade Works. В случае с вселенной Fate State Night многое требует разъяснений. Начну с того, что в основе все лежит визуальная новелла, особый жанр игр, зародившийся в Японии. Если говорить простым языком, это своеобразная разновидность квеста, в котором от игрока требуется минимум действий. Вам демонстрируется история, большая часть которой показывается при помощи текста и картинок. Все взаимодействие заключается в выборе варианта высказывания в диалогах. В общем, вы смотрите интерактивное кино, в котором время от времени вставляете свое веское слово. Событие Fate State Night рассказывает нам про войну за святой гранью. Артефакт, способный выполнить любое твое желание. В войне участвует 7 мастеров-магов, которые могут призвать себе одного слугу. Великого воителя прошлого или будущего. Всего существует 7 типов слуг. Сейбер, мечник, арчер, лучник, стрелок, лансер, копейщик, райдер, всадник, берсеркер, берсерк, кастер, волшебник и убийца, ассасин. Главным героем аниме оказывается один из мастеров. Школьник Эмия Шира, который по случайности призывает слугу типа Сейбер. Хочет он того или нет, но и придется участвовать в войне за святую граль ведь обратного пути нет если граль попадает в плохие руки может начаться апокалипсис шира имеющий сильное развитое чувство справедливости просто не может допустить подобного В крайнем случае можно попросить помощи у красавицы тосака рин учащийся в одной школе с шира ведь она тоже оказывается мастером да и как маг гораздо сильнее вот только со слугой ей повезло меньше рин призвала своевольного арчера которого трудно назвать сильнейшим из слуг. в общем анимешка интересная очень длинная хронология, рассказывать об этом долго, но если хотите, я могу сделать обзорчик. Ну а также конец первой части. На этом топ заканчивается, если вы хотите продолжение, то давайте соберем 15 лайков. Я думаю, это немного, тому же нас 230 человек, все же, думаю, как-нибудь соберем. Ну, короче, ждите новых роликов, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Альферно. всего хорошего, не болейте.